Рад всем приветствовать на канале Многодетный бестолковый Папа. Сегодня мы будем тестировать такую тряпочку, как авто, автомобильное полотенце от компании Greenway. Сейчас мы ее намочим и попробуем помыть автомобиль. У нас на улице 0 градусов, еще не плюсовая, снег лежит. Засучим рукава и приступим. Вот она в себя все впитывает воду вообще очень хорошо, прям набирает. Тут уже наверное где-то литр, наверное, налили мы. Сейчас наберем побольше. То есть без ведра на улице просто берем, вот где-то примерно литр налили, да? И сейчас я буду мыть не всю машину, а сейчас я хочу помыть именно ту часть, которая интересует таксистов то есть у нас в такси есть люди, которые ездят например, да, и у них надо часто делать фотоконтроль и они моют автомобиль полностью, но когда есть грязная погода в межсезоне, то у людей часто автомобиль у водителей э, грязным становится в основном нужно помыть стекла ручки и пороги и вот это сейчас я хочу сделать, да, посмотреть, как это будет выглядеть. Ну вот она сильно была грязная машина прям очень сильно грязная специально ее прям в хлам вообще на трассы с этими солью со всем вот этим и вот это все вот вот просто спокойно убирает сейчас мы дальше пойдем этой же тряпкой дальше настырить все это сейчас посмотрим сколько ее хватит То есть ее можно в любой момент также с бутылочки сейчас полоснуть и дальше протирать все это дело время нужно чтобы зарабатывать деньги если он насчет останавливается на автомойке которая сама мойка да и мыть там автомобиль то ему нужно сняться с самой смены поехать и делать вот это все а здесь он может просто в промежутке где-то бывает заказ например не сразу да подождать надо там да например там заказ там на 9 часов а время без 15 он просто выходит и все это спокойно моет В сухом виде тряпочка это не работает. Надо это полотенце будет намочить. В любом случае намочить и отжать. Тогда будет работать. Ну вот, вообще, прям влажное чуть-чуть, вот даже влажное оно вот, прям оттирает. Хорошо. вот теперь, вот это грязное, уже полотенце грязное, все, уже без воды, можно сказать, да? И теперь мы возьмем грязь не сильно грязную, вот такую, вообще не сильно грязную Это про что я говорю, если ежедневно за машиной ухаживать, то вот эта грязь, она не будет такой, да? Как вот сейчас я вот отмывал, вот там по сантиметру грязи с трассы Вот берем грязное полотенце и просто проводим По условно, так, не сильно грязной машине с грязным полотенцем. Вот, то есть если пороги есть вот такие не сильно грязные, да, не сильно грязные пороги, то все, она вот и ее отмывает полностью. Тоже вот, а, вот эти дела, да, тоже смотрите вот возле букв как отмывает, вот эти ворсинки. О, о, о. И все. И все. А Сейчас мы ее сполоснем еще Я вам хочу показать руки У меня руки не грязные Вообще не грязные Все в ней находится Чуть-чуть уже совсем когда грязно а так вообще она не на руки. Мы сейчас делаем то, что не нужно делать Сейчас все равно на трассу выезжать Но уже так уж До кучи Но я удивлен Вот Обычной тряпкой ничего так не получится сделать Однозначно, кто пробовал Мыть машину руками Тот меня поймет Она уже не совсем ну вот она прям реально это, даже так условно не, сихует, не Так, ребят, ну все, вот так вот получилось, колеса не стало смывать, Ну вот грязная машина была, сантиметр слой был, сантиметр грязи. Сантиметр грязи было на ней. Вот сейчас прям все по-другому. Вообще есть салфетка для стекла и зеркал. Она нужна для того, чтобы стекла начисто протирать ну даже вот этой вот грязной тряпкой стекла ну достаточно в достаточно хорошем состоянии получилось все вот, вот так вот одной 5 литровки вот на это все нам хватило ну я уже так воду не жалел что-то уже по, -по вот сейчас мы ее просто отмоем вот эту всю дома свободное время и дальше будем пользоваться так, вот, ребята, о чем я говорил. Вот очередь вот такая вот. И они вот сейчас тут друг с другом ругаются. друг давай быстрее, выезжай, там, туда-сюда, короче. В общем, этот. Сейчас вот эти таксисты, вон, есть Яндекс стоит, есть не брендированные здесь тоже таксисты стоят. Они сейчас время свое теряют, они сейчас не зарабатывают деньги, они сейчас именно занимаются тем, что стоят в очереди и просто балдеют. А мы вот тут просто как бы уже раз быстренько свои дела сделали и все ну, машины не надо было мыть там такси нам не надо кататься ну просто вот по факту и сейчас на улице грязная вот мы только-только отъехали вот уже грязь теперь вопрос когда вот здесь станет грязно да я просто возьму полотенцем сейчас просто протру один раз и она будет чистая вот поэтому ну, этот момент очень важный а, время то есть Именно для таксиста играет время Это еще небольшая очередь Вот здесь бывает на кольце Бывает прям туда очередь уходит Прям по краю стоит Так что вот и все люди стоят, балдеют ну, Грязно, да, там туда-сюда И есть там, ну, когда фотоконтроль проходить Там надо, да, людям уже вынуждено Да, там раз в 10 дней А есть когда вот ты катаешься, чтобы тебе оценки плохие не ставили Ну возьми вот это автополотенце 800 рублей стоит Столько бабок сэкономишь на этой автомойке Просто море бабок сэкономишь четыре заказа и ты эти 800 рублей забираешь за 4 заказа зато полотенце где может 24 года служить за то как будешь пользоваться мне кажется и больше если аккуратно пользуешься вот поэтому выбор за вами и он очевиден а я еще сделаю сейчас пока еще смотрим да ну, вот двигаются потихоньку очень потихоньку на самом деле это все время он чувак он набрал ведро воды и с ведра моет, короче. Это вообще законом запрещено, если я не ошибаюсь. Вот так вот делать. Сейчас любовь подъедет, стоит еще возле пешеходного знака. Ну, вообще красавцы. То есть, удивляться некуда людям. Просто вот ситуация вынуждает. Вот так вот раз. Если я с этим полотенцем сейчас выйду на улицу, возле дома помою машину, мне слова никто не скажет. Ни одной капли воды не упадет с нее. Ни одной. И все. Вообще никто слова не скажет. А этим вот сейчас конкретно можно предъявить, кто вот с ведерочком здесь моет. То есть он даже не на автомойке моет вышел просто с ведром просто воды набрался поэтому смотрите я сделаю ссылку на клиентский чат в телеграме и в ватсапе вступайте в эти сообщества чтобы быть в курсе разных новых там видео и о продукции там всяко разное будет там много всякого будет, обзоры о продукции и всякие видео, и сами мы будем снимать, и другие видео ставим там, и какие-то акции, и какие-то скидки, все там будет в, этом, в этих клиентских чатах, поэтому будем рады вас там видеть. Welcome!